Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вот такая вот большая посылочка, и пришел у нас телефончик. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай стал ближе. Пришел телефончик, посылочку я от нетерпения вскрыл, но тут запаковано еще и в пакет вот такой, поскольку попросил продавца запаковать получше. Так что тут еще пакет, дальше я не стал есть. Трек номер отслеживался, посылка шла три недели. За три недели все это быстро дошло. Вроде повреждений нету, но будем смотреть дальше, что и как. Телефон этот Юханс А101. Давайте открывать пакет и посмотрим, что внутри. Пакет запаянный, то есть продавец, видите, как хорошо запаковался, что даже если... Попадет какая-то влага, через запаянный пакет она не пройдет. Здесь также замотано вот в такую вот пупырчатую пленочку. Все хорошо, замотано. Повреждений не должно быть никаких. И что мы получаем в итоге? Мы получаем вот, такой вот, вот такую вот коробочку. Здесь лейбл Юханс. Здесь у нас какие-то штрих-коды. Моделька. Отметка, что белый white. Что у нас здесь? Здесь небольшие характеристики. Dual SIM на две симки, 5-дюймовый экран HD 1280 на 720 оперативки Geek, встроенный 8 гигабайт, Android 6.0, 4DG, 3G, 2G сети, 5-мегапиксельная передняя камера с интерполяцией до 8 мегапикселей и 2-мегапиксельная фронтальная камера с интерполяцией до 5 Мп. Что еще мы тут имеем? Аккумулятор на 2450 мАч. И процессор MT6137. Ну, здесь стандартный Bluetooth, Wi-Fi, GPS, MP4, MP3 и все остальное. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим. С такими моделями я не сталкивался. Это заказали у меня соседи, можно сказать. Так что давайте посмотрим. Потому что дальше обзоры я, наверное, не смогу снять. Давайте сейчас в нем поковыряемся как можно больше, чтобы узнать, что у него есть. Значит, приходит он вот в таком вот пакетике. Пакетик пока не будем трогать, давайте посмотрим комплектацию. Значит, комплектация. Вот такая рыбка для наушников. Прикольный, оригинальный подарочек. Micro cd флешечка, во, вот это офигенная штучка. Интересно, насколько она. А это даже, это не флешка, это картридер. Сюда вставляется карта, да, вставляется карта, это картридер. Это картридер пока тоже в сторону. Что еще у нас имеется? Имеется зарядочка и переходничок под какие-то другие зарядки, ну, наверное, может. Китае такие или еще где-то ну, в основном китайские розетки идут вот такие вот а это зарядочка зарядочка у нас идет на 1000 миллиампер то есть на 1 ампер и проводок стандартный проводок микро usb usb значит это все в сторону это комплект еще в комплекте идет защитное стеклышко салфеточками обалдеть хорошая комплектация идет инструкция, кратенькая инструкция на английском да на английском языке, инструкция на английском языке идет в комплекте. Комплект очень богатый, комплект очень богатый, и давайте посмотрим, что здесь. Он еще и в силиконовом чехле, еще идет и силиконовый чехольчик. Здесь какая-то бумажка, отклеим силиконовый чехольчик, и теперь только сам телефончик. Теперь сам телефончик вот. приятный мягкий пластик в руке не скользит лежит классно вообще классно лежит в руке не скользит ничего давайте попробуем включить или для начала обследуем значит здесь отверстие под динамик внизу получается да внизу боковые клавиши Две кулисы громкости и вот это, я так понимаю, клавиша включения. Давайте попробуем включить. Не включается, надо открыть и посмотреть. Наверное... Ух ты! Крышечка держится очень хорошо, так что я думаю, не должен не ни скрипеть ничего. Под две сим-карты слоты. Слоты под две сим-карты и под карту памяти аккумулятор заклеен как и прогнозировалось давайте вставляем закрываем крышку сим-карты пока ставить не будем позже наклеим стеклышко значит сделано отлично ничего не скрипит ничего не люфтит включается включается пленочку снимем потому что все равно будем стеклышко наклеивать вот Сверху отверстие под датчики, э, динамик, и камера, и фронтальная камера. Вот здесь вот маленькое отверстие под микрофончик. Заставочка. По заставке звук нормальный. Сейчас посмотрим, что будет дальше, когда включится. Итак, язык мы настроили. Особо ничего настраивать не будем. Так, посмотрим. Меню. Android 6.0. Единственное, только не пойму, зачем вот эта вот сверху рамка. Ну, это как поисковик, я так понял. Сразу. Можно в поиск вбить то, что вам нужно. Что еще рассказать о телефоне? Значит, версия прошивки, версия ядра. Ну, в принципе, нормальный телефончик. Давайте посмотрим, как у него со звуком. Звук довольно-таки громкий. Звук довольно-таки громкий, все отлично. Телефон, как вам сказать, ну, на мой взгляд, хороший. Один гига оперативки ребенку, мне кажется, пойдет. Если будет возможность, сниму его через недельку. Посмотрим, как он себя поведет в дальнейшем. Пока все отлично. Ничего не могу плохого о нем сказать. Выглядит хорошо, выглядит все стильно. Сделано отлично, ничего нигде не скрипит, ничего нигде не люфтит. Ну и выглядит довольно-таки довольно-таки неплохо. Вот такая вот была распаковочка. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь в ВКонтакте, подписывайтесь на канал, переходите в группу ВКонтакте. А на сегодня все. Что еще можно сказать по этому продавцу? Конечно же, богатая, отличные комплектации, стекло и все остальное. Много чего положил. Переходники, стекла. Даже переложил. Даже положил картридер Такой вот был телефончик Сегодня на распаковке Всем спасибо, всем пока Задавайте вопросы, если кого что-то интересует Всем обязательно отвечу До новых встреч